Уоллес Уоттлс. «Наука стать богатым. Предисловие». Эта книга практическая, не философская. Практическое руководство, а не теоретический трактат. Она предназначена для людей, чья наиболее острая потребность в деньгах. Для тех, кто хочет сначала стать богатым, а потом уже философствовать. Она для тех, кто хочет получить результаты, кто желает принять научные заключения, как основу для действия, без подробного рассмотрения всех процессов, с помощью которых они были получены. Ожидается, что читатель примет на веру фундаментальные утверждения и докажет их истинность, действуя на их основе без страха и колебания. Каждый, кто сделает это, несомненно, станет богатым, поскольку наука, применяемая здесь, точная наука, а неудача невозможна. При написании этой книги я пожертвовал всеми другими рассуждениями ради ясности и простоты стиля, чтобы его мог понять каждый. План действий, изложенный здесь, не выведен из заключений философии. Он был тщательно проверен и выдерживает высший тест практического эксперимента. Он работает. Искренне ваш Уоллес Уоттлс, США, 1910 год.